Верните меня в СССР, где жизнь людей была светлей, где не боялись отпускать детей без взрослых, погулять, где мы любили и мечтали, и все друг друга уважали, ключи под ковриком хранили. Не боялись, мы просто жили, Где скромность, гордость вызывала, А доброта границ не знала, Где мы бесплатно все учились И по профессии трудились. Где праздник, Новый год встречали, Подарков дорогих не ждали, Где было качество сполна. Скажи мне, где она?